И всем привет, меня зовут Макс Праймс, Сегодня мы возвращаемся к сводке. Война за Украину, итог, мародорство, расстрел, расстрел и расстреливающий на месте. Так как-то название подобрал мне то. Искандеры по Житомру и Черкасы. То есть сейчас про мародерство Искандера. Искандеры это разное только сейчас, сейчас к -то у нас сейчас помню Черкассы же это рядом с Киевом а Черкасы я вот не в курсе Черкасы в Украине мы будем так наберем. в общем да можете найти карты в принципе узнать Черкасса. город Украина если будет интереснее. Так, я вижу Черкасы, только вот не... они.. далековато от чего-то, от моря. А где Рядом с Киевом, что ли? Неужели снова будет и э план Путина и план <куда> <куда> Так, вижу, да, Украину. Через полтора придется пройти. Я смотрел карту, вот вижу карту, что там полтава захватит, чувствую, потом уже будут захватывать круг Киев и такая себе тактика. Я знаете, мне это чувство, что мы смотрим 1990 год, вот, 1900, где-то вообще-то то история, вообще, конечно, не история, но в принципе мне что-то вспоминается об этом история, чего-то там, грубо как бы, говоря. Это чувство, что <къем> это новые рубежки, типа, это у нас карта захватом, бомбить, кстати, сил... кстати, начали в Львове, то есть перестали, потом начали, это значит, что, -то, что -то тут неладно, потому что там сейчас с Львова, потом в Польшу, там Беларусь, там Россия, поэтому лайк подпискам.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 Какие военные? Русские, украинские? Кто захватывал? Не слова, а там точки. Был порядок. А кто напал? Он мне писал. Если обстреляли дом, сразу принимали меры. меры. Сейчас в Украине принимают меры, но не успевают, потому что Россия реально захватила полностью Украину. И хочет ее добить. Это плохо. Потом она скажет привет, Синкевич, вроде бы Янкович, когда первый президент Украины, второй, третий, я не знаю. В общем-то, он возвращается в Украину. Где-то захватил будет там контролировать. Конечно, это плохая идея, я чувствую. Снова разделить на власть. Не понимаю у теперь. Типа. Когда не стало воды, нам подавали воду технические водовозки у нас наверное здесь такой нету 6 дней всем уже 8 дней и 10 и так дальше с окном он даже не описал просто посмотри какой текст написал вот такой полуметражный и не объяснил и точки поставил как будто он не знает сам история а сам высказал свое мнение такой себе чувак да пропустим Набирала бутылки и шла домой. Смотрела, какие квартиры на высокой и улице жарыков было обстрелами. Если прямо обстреляно то 2014-2015 год. Иван Гай снимал ролики, как я сейчас снимаю. Вы можете тоже быть ютубером. Можете его снимать. Не бойтесь об этом. Ну, возможно, там Садизлай, вот если вы неправду сказали. Как-то Что-то я не понял. Вообще по правду говорю, в чем дело? Будем продолжать смотреть ваши реакции. Может, на это нападение какое-то, кто вы знает. Продолжим, в общем, бороться. Так, они убивают, как они убивать, как Россия нападает на Украину и добивает. Она а и так взяла Крым, да не с половину. Она хочет еще полностью украину здесь. С какой цели не рассказывает. Если бы рассказали бы там, по -к в квакометражке, то было бы не логично. Мы выяснили, вы стояли, вы стояли Донецк. А, подождите, а Луганск, а Луганск вообще-то есть? Луганск, а Донецк, что это происходит? Да, на в только Донецк? Мы выстрелили, ты выстрелил за Донецк, а за ты не слова сказал. Что за люди, блин, такие? Только за себя думают. Благодарю русских, которые защищают наш город и поддерживают дисциплину и порядок. Кстати, смотреть на украинский ролик, там показали армию, которая еще нападала. И да, пропавшая. И нет подмоги. То есть их бросили. Русские, что делать, а? Чем дело? Я боюсь уже идти в армию. Из-за <свят> такого... Не было мародорства, ибо мы, или, да, или мы жили и живем по закону, и на время 8 лет. 8 лет? За 8 лет ты можешь уже уехать. Или там тебя не разрешали? Тоже не объяснил. Ах... Чувство его написал, надеюсь, что скоро весь этот кошмар закончится. Восемь напишет, когда закончится этот кошмар. Так ты ж можешь ехать в Украину, в Россию, ну да, в Россию ехать, в Россию ехать. А если ты полюбишь свой город, то полюбишь, наверное, вот там. Вот. Я думаю, там все уже могут быть. И так много умирают люди, зачем тут воевать между собой? я вот так и не пойму. Хочешь, иди туда. Хочешь, и оставайся здесь. Но люди большинства идут туда почему-то. Начинают идти, точнее, немного. По России 200 миллионов, а там уже на 7 тысяч. Ну, даете вы. Сами захотели. Надеюсь, что скоро весь этот кошмар закончится. Не закончится, братишкам, девчонкам. Закончится война. Война только началась. Объявил войну, вторжение потом президент у войны то есть путин сказал вторнемся бьем там военных баз тоже и защитим украинцев но тут не было сленске это же президент сказал война тогда если ты хочешь захватить наш наш народ голубая планета земля желтая потому что если ты нас захватишь то европа пострадает европу пострадает потому что Первое место занимает Украина по территории, первое место занимает Украина по армии. Если Украина пойдет, то Европа пойдет. И будет суд над всеми, кто совершил преступление против человеческого. Донецк мир, я не совершал, в принципе, да. Но если ты про Донецк, кто мечтает Донецк, а Луган забывай про это, да. Ну, в принципе, это достаточно, достаточно текстом. Но без понятия. Можно тут, тут дизлайкнуть. Ага. Как мне блин, дизлайк за что непонятно. Тут пишет Донецк, мир. Точка, точка. Вечная память Александру захраченко и его военном защищающим Донецк. Кто это такой? Это он? Наш город и поддерживать дисциплины и порядок э, не было мародерства не было, а в Украине оно ну, есть это очень плохо поэтому давайте мир Донецкий Луганский все уже, это война вам нужно уезжать, или живите в Индии, посмотрите как там живут или сложно расставаться с домом, мне вот интересно вам сложно расставаться с домом? вопросики много мало ответов, мужик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 То они хотят свернуть русского президента, то не хотят свергнуть украинского президента. А про белорусов ничего. Он такой король нападает, такой раз за народом. Он сидит пять лет, вы про него не словом. И про Владимира Путина, Зеленского новенький, пока что можно простить, Ведь новеньким выступаем, а старшим, ну, постричь, возраст 45 и... 90 почти, я вот не знаю, 80 чем-то, с копейками. В общем-то, у меня скоро будет конец. А другой белорусский президент, ему тоже сейчас с копейками. Так что, знаете об этом, тут нечестность, то, что на молодого, грубо говоря, вы играли Я играл Агарио, всегда большая шар, нападает на маленький шар. В Беларусь там, объединилась с большим шаром. Они объединяются, нападают в него, там куски себе Беларусь и России Беларусь. А они тут-то было, тут 21 век на дворе. Они какой-то там <с смех> современные. Ну как-то так вот, друзья, лайк, подписка с вас, чтобы не пропускать новые видеоролики. В принципе, всем удачи и пока.